Хочу вашему вниманию представить портфель, который можно было бы собрать на сегодняшний день из тех активов, которые, по моему мнению, интересны для инвестиций непосредственно сегодня, в это время. Итак, относительно данных категорий активов, что хотелось бы сказать. В основном это активы, которые на данный момент являются недооцененными или же имеют свою справедливую стоимость на рынке. Есть такой представитель, как Airbnb, компания, которая недавно залестилась на биржу. Все вы, скорее всего, знаете эту компанию. Компания, которая предлагает возможность удаленной аренды в любой точке мира мест для проживания, будь то квартира, бунгала там или будь, в общем, любого места для жительства. Очень многие турист, туристы этим пользуются. Я думаю, что... Не знаю, как вы, но в частности я также прибегал к услугам данной компании, что в принципе очень хорошо. Итак, далее следующие моменты, то есть акции роста, это такие как Alibaba, наверное, является одной из самых недооцененных компаний на сегодняшний день. S&P – это компания стоимости, iRobot – компания роста, ITC – компания роста, Netflix – компания роста, Amazon – что-то среднее между компанией роста и компанией стоимости, Procter Gamble – компания стоимости. По общей бете, которая общему этому данному портфелю, она составляет порядка 0,85%, что говорит о том, что данный портфель он будет... Чуть менее волатилен, чем основной широкий рынок, что, естественно, можно, может говорить о его умеренном риске. Также хочу сказать изначально, что портфель был собран из расчета на депозит 1000 долларов, но здесь есть несколько нюансов. Если ваш брокер не дает возможности вам покупать дробные акции, а значит вам придется покупать целые лоты. В таком случае вы лишитесь двух активов, это Netflix и Amazon. Что делать в этом случае? В этом случае их можно заменить банальными ETF-ами, то есть либо же ETF на широкий рынок, либо же ETF на какие-то там растущие компании или компании э, мелкой капитализации. В общем неважно любо, любые два ETF, -а, которые вы считаете нужными, интересными и так далее. Хотите хотите использовать больше риска, ну возьмите значит ETF от Арка и там будет вам счастье. Что же касаем тех брокеров, которые дают возможность покупать дробные активы, ну пожалуйста покупайте себе Amazon там на тот же процент от общего вашего депозита, который вы считаете нужным, и тоже будет вам счастье, будет хорошо. Такая же ситуация и с Netflix. Также хочу вас пригласить в свой телеграм канал, ссылочка на него будет в описании. Здесь... Я выкладываю интересную, на мой взгляд, информацию, естественно, она касается рынков. Если вам интересна эта информация, то, пожалуйста, подписывайтесь, буду вам очень рад. Также хотел бы сказать то, что у меня есть страница в Patreon, где я выкладываю еженедельно те активы, которые я считаю интересными для покупки. Ссылочка на него тоже будет в описании. Пишите свои комментарии относительно того, что вы думаете по поводу данных активов и покупки их на данный момент. Что думаете относительно, в принципе, всего портфеля, который... вот непосредственно собрано мною на сегодняшний день, чтобы вы могли добавить, чтобы вы могли убавить. Ну, естественно, не является инвестиционным советом, поэтому все вложения, которые вы будете делать, вы будете делать на свой страх и риск. Не забывайте о том, что фондовый рынок связан с риском потерять все ваши деньги. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.